Всем привет, с вами Рома, и сегодня мы продолжим играть в FNAF 4. И скажу, почему я сразу снимаю третью ночь, не вторую. Вторую, вторую я снял, но я случайно удалила эту запись. И все, как бы, вернуть я никак не могу, Ну заново и начинать как бы не очень хочу. Я понял теперь геймплей, как понять. Если аниматроник, Аниматроники делают, оказывается, паузу во время дыхания, поэтому надо быть у дыри где-то 3-4 секунды. Это очень страшно. Начнем. Блин, я уже слышал, как кто-то ходит. Я слышал, как кто-то ходит. Кто, кто бегает? Так. слушал дыхание? Вы видели? Там кто-то другой был. Вы видели? Там, кажется, не Бонни был. Ой, там кто-то другой был. Чуть-чуть надо у меня дома? Я бы. Офигеть. Вот теперь бони был. Ушла. Честно, наверное, то Фокси был. Еще я слышу, что кошмарный Фредди может быть в проходе вроде. Ну честно, я там кого-то видел, это не был Бонни. Да, то, что я подставил там песню илминатов, это совсем не значит, что он. Нет, это просто так, что что это такое? Так, сначала проверяем Миша. Ну, мы... Я случайно выключила игру, я испугался, как у меня диск записался, просто музыка ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, когда диск записывается. Так вот, я обосрался и выключил случайно эскейпом. Хорошо, что я хотя бы не наложил в штаны. Дыхания нету, Ганима нету. Фокси, ты на меня напал. Вс ⁇ дыхание прям слышал, когда открыл. Вс ⁇ Чика ушла. Никого. Слушай, как что-то бежало. Да, даже то, что если мы прислушаемся к дыханию, это тоже не помогает. Кстати, а давайте попробуем CD+. Ну, это, наверное, не поможет. Ну, наверное, попробуем как во второй части. Нажимаем на нос CD+. Я не знаю, я хочу просто попробовать. Тем более на сложной ночи. И тем более париться не буду. Так, быстрее. Не помогло ну ладно это тогда последняя попытка как раз как я тем более дыхание не слышал дыхания реально не было а может фокси может слева справа быть ушла так фокси О, блин, аж три. Слышит дыхание? Ушел. Блин, э -э, ну музыка-то гадкая. Ну ладно, я думаю, лучше это делать, когда у меня запись на дисках не идет. Ну ладно, я думаю, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, самберома. Меня музыка больше всего пугает, чем скримеры. Хотя меня больше всего напугало. Ну, короче, неважно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, самберома. Всем пока, да. Я вторую ночь еле прошел, так как третью пройду. Гряз на экране, блин. Сейчас вот день, вот как раз отсвечивают, и грязь все видно там, пылюку. Ставьте лайк у кого тоже так, кому так не нравится, тоже. Посмотрим, у кого-то так. Ну а на, всем пока. А, кстати, вот какие я записываю Я думаю, вам видно было. Всем до свидания.